доброго времени суток я Игорь Черноусов приветствую вас на четвертом уроке тренинга как сделать эффективную рекламную рассылку по вайбер в декабре 2015 года это урок у нас будет чисто технический этот урок надо смотреть только тем кто хочет выйти на какие то массовые объемы в рассылках тех, кто хочет регистрировать больше шести каналов вибер и размещать их в рассылщик если по специфике вашей работы вам хватит 5-6 аккаунтов, чтобы делать какую-то небольшую рассылку по вашей клиентской базе. Пожалуйста, не смотрите этот урок, не тратьте время, не тратьте деньги. Сразу же переходите к пятому уроку, где я расскажу, как именно делается рассылка с помощью программы Viber AD. Но те, кто решил встать на тяжелую стезю спамера, пожалуйста, вникайте. В этом уроке не скажу, что я вам открою тайные фишки или еще что-то. Все это естественно. Хочешь, не хочешь, вам придется пользоваться этими инструментами. Если вы планируете заниматься спамерством, делать какие-то массовые регистрации, причем не обязательно в Viber, все, что связано с какими-то массовыми объемами, Требуют сопутствующих действий, связанных с прятанием, с имитацией, что вы хороший, и так далее. Вот именно об этом я вам сегодня и буду рассказывать. Итак, первый нюанс технический момент, который я вам сейчас освещу, связан с эмулятором ARC. Я его сейчас запущу. Мне очень нравится именно этот способ создания вайбер аккаунтов, потому что, как вы поняли, Эмулятор очень легкий, он быстро запускается и позволяет быстро регистрировать каналы Viber. Значит, обратите внимание на следующее. Когда я записывал урок, к сожалению, я записываю в такой вот в попыхах, в беготне, ну короче, как всегда. Я работаю с нескольких сейчас компьютеров и я говорил, что когда я... Я использовал у меня не вставлялись привычным копированием, то есть через комбинацию клавиш, там Ctrl-V, номера Viber-телефон, мне приходилось их бивать руку, руками, вы все это видели. Проблема была буквально в следующем, то есть я не разрешил доступ к буферу обмена, вот эта вот галочка, видите, вот здесь, она у меня в тот момент была не включена. Когда я ее отключил, честно говоря, так и не понял. Вот, кстати, сегодняшний урок будет очень часто, я буду говорить именно о буфере обмена, потому что использование буфера обмена влияет на работу нашего клиента. Значит, хотите вставлять обычные операции копирования номера телефонов, обязательно поставьте и разрешить доступ к буферу обмена. Вторая техническая полезность, которая вам однозначно поможет быстрее регистрировать и больше регистрировать вайбер каналы, связана с тем, что вы можете ARC запустить несколько раз. Ну, точнее не саму ARC, -шку. эмулятор будет у вас запущен один раз, а вы можете из ARC запустить несколько копий вайбера. Вот смотрите, первый запуск мы делаем по уже стандартной нашей схеме, вбиваем ID, нажимаем тест. Нам предлагают удалить, очистить. Мы очищаем. Запускается первая копия вайбера. Вот она. Я ее в стороночку так отодвинул. Запустилась. Что я делаю дальше? Я вбиваю другой ID и опять же нажимаю тест. При запуске второй копии вайбера я не нажимаю удалить. Иначе это закончится плохо для первой. Я нажимаю отмена. И у меня запускается еще один вайбер можно запустить еще третью копию третью копию вайбера но я ограничусь двумя хотя можно спокойно запускать и три, если вам позволяет компьютер кто то задаст вопрос а зачем это делается как вы уже понимаете очень долго мы ждем номера от сервисов регистрации виртуальных телефонов от sms reh и ему подобных кстати sms reh это далеко не единственный сервис поэтому в дополнительных материалах я вам скину ссылки на другие сервисы виртуальных телефонов. Ну вот, например, SMS-VK, sms актив SMS-ARIA, SMS SMS-LINE и так далее. Их очень много. Для каждой копии Viber, запущенной, мы запрашиваем номер телефона на одном из сервисов. Например, для первой копии мы будем запрашивать вот на этом сервисе для второй копии мы будем запрашивать вот на этом сервисе я именно так вам и предлагаю чтобы но ну, реально не запутаться То есть запустите например три копии вайбера откройте три вкладочки сервисов онлайн регистраторов и будет окейно придет смс к первом сервисе онлайн виртуальных телефонов вы понимаете что это для первой вкладочки вашего вайбера но, возможно, вы найдете какую-то другую методику, более понятную для вас. У меня, например, никогда в голове больше трех не умещалось. Но, возможно, в ваших головах уместится значительно больше. Естественно, это уже такое поточное регистрирование вайбер аккаунт. Придется больше работать самому, но эффективность от вашей работы будет уже возрастать в разы. Это вторая полезная фишка, которая вам должна пригодиться. Опять же, это если вы хотите регистрировать десятки, сотни, тысячи аккаунтов. Я сейчас закрою нашу RC-шку. Те, кто регистрируется через Bluestacks, я его сейчас запущу. Вот если вам не очень горит, вы особо никуда не спешите. Вот можно спокойненько регистрировать по одному аккаунту. И я вам рассказывал о программке BST, которая нам меняет айди наших телефонов То есть я вам говорил что можно выбирать телефон да что можно имитировать какой-то айди произвольно да все это правильно вот все это прекрасно работает еще очень рекомендую вам тогда менять и вот этот параметр тоже нажимайте чтобы он у вас был рандомный Ну и для того чтобы более эффективно работать более быстро программа bluestack Twicker именно так она называется полностью она позволяет из вот этой вот панельки управления перезапускать и сам bluestacks вот видите здесь есть кнопочка есть bluestacks то есть вы поменяли характеристики вашего будущего мобильного телефона и нажали на кнопочку restart bluestacks и смотрите что происходит bluestacks перезапускается то есть это аналогично тому что я вам показывал правой кнопочкой но тоже для кого-то это будет лишнее время, и, и с моей точки зрения это достаточно удобно. Итак, друзья, то, что я вам сейчас рассказал, это, конечно, ну, все цветочки. Вот сейчас мы начинаем переходить к ягодкам. Ягодка номер один. Друзья, вообще-то, вот почему я говорил, что для тех, кто регистрирует 5 или 6 аккаунтов, этот урок можно вообще не смотреть. Вот при таком количестве регистрации 5-6, по большому счету, во всяком случае, сейчас, в момент записи этого ролика, никаких э, жестких требований к вам от Viber не будет. Потому что все-таки такое количество, 5-6, оно не вызывает подозрений. Если вы захотите регистрировать больше, то вам придется менять IP вашего компьютера. Вот когда вы запускаете свой Viber для того, чтобы начинать регистрировать желательно чтобы в этот момент вы поменяли адрес своего компьютера и регистрировали новые каналы уже с другого адреса чтобы не вносить ваш адрес вашего компьютера в список каких то подозрительных как поменять адрес компьютера вариантов достаточно много я вам порекомендую только тот которым я пользуюсь уже достаточно давно он очень простой и очень эффективно работающий. Я использую VPN доступ. Благодаря VPN -у, у меня никаких проблем со скоростью не происходит. То есть такое ощущение, как будто я сижу и работаю на своем нормальном компьютере. Сервисов VPN доступа достаточно много. Я вам порекомендую вот этот сервис. Да, он платный, но он реально проверенный. Все, что вам нужно будет сделать, это перейти по ссылке, которую я вам дам, на главную страничку HiDmi выбрать раздел купить по лучшей цене купить себе доступ к этому сервису вот можете купить на один месяц можете лучше купить сразу на 6 месяцев это наиболее эффективная покупка да? вам на почту придет ваш уникальный код этот код вы просто вставите в программку которую скачаете с этого же самого сайта где она качается опять же все будет достаточно подробно расписано в письме но я вам сейчас сразу покажу. Вот разделе «Вопросы», «Настройка VPN». Если у вас Windows, выбирайте Windows. Если другая операционная система, выбирайте другую операционную систему. Вот вся настройка сводится к чему? Вы просто-напросто, вот вся инструкция из двух пунктов. Вы просто нажимаете на кнопочку и скачиваете себе на компьютер вот такую вот крохотную программку. Вот, вот так она у вас будет выглядеть. Запускаете эту программку, вот сюда вот вбиваете свой код. У меня он уже вбит, и программку запускается автоматически. Значит, никаких настроек можно не делать. Но если по каким-то причинам быстрого подключения не происходит, я вам рекомендую сразу вот нажать на шестереночку, войти в раздел «Общие», «Тип подключения» и сразу выбрать OpenVPN совместимость», вот так вот. И нажать на кнопочку «Ок». Вот это вот все самые страшные настройки, которые вы можете делать, но чаще всего и этого делать не надо. Просто специфика операционной системы вашего провайдера и так далее. Если по каким-то причинам что-то там у вас не, не работает, вот здесь вот есть онлайн-помощь, просто пишите в онлайн, говорите, что... Я только что оплатил ваш доступ, и не получается то-то, то-то. Вам сразу же будут отвечать. Онлайн вообще работает, помощь отлично. Но сколько я пользуюсь этим сервисом, никогда проблем у меня с ним не было. Было только на одном компьютере, но там был просто какой-то программный глюк, там много чего не работало. В том числе нормально не менялся адрес моего компьютера. И вот посмотрите, как происходит смена адреса. Значит, вы выбираете сервер к которому вы хотите подключиться Значит, пожалуйста помните раз мы берем русские вайбер номера вы выбираете русские сервера вот, где написано россия если берете какой-то другой себе адрес вайбер уже будет понимать что вы заходите например из нидерландов и тогда когда вы заказываете виртуальный номер вы тоже должны уже сказать что это нидерланды так будет вообще все правильно и очень чисто. Ну, российских серверов тут достаточно много. Например, вот выбираю и нажимаю на кнопку подключиться. Видите, раз, два, три, четыре, пять, пошла авторизация. Принимаю сетевые параметры, все, подключено. Вот что сейчас? У меня сейчас на компьютере поменялся адрес. Вот сейчас он у меня вот такой вот стал. И теперь я могу запускать Viber и начинать регистрировать новый канал уже вот с этого с вот этого адреса зарегистрировали там несколько каналов с одного адреса здесь нажали отключиться выбрали какой то другой сервер нажали подключиться опять же ну там считанные секунды никаких перегрузок компьютера делать не надо никаких перегрузок даже браузера делать не надо все подключено и сейчас мне дадут уже совершенно другой адрес на моем компьютере вот такая классная программа но ну, реально классная программа. На некоторых серверах даже можно выбирать какой-то адрес вот из этого списка. Очень хорошая программа, позволяющая легко и просто менять адрес вашего компьютера. Причем смена происходит очень качественно. То есть, если вы используете прокси, то чаще всего падает скорость, и через многие прокси виден ваш реальный адрес. То есть, если вы зайдете вот на такой вот сервис, который называется 2ip.ru, вы можете смотреть свой реальный адрес. Вот сейчас у меня вот такой вот реальный адрес. А вот сейчас он у меня уже совершенно другой. То есть классная программа. И главное, что вот видите, здесь написано, что прокси не используется, и моего реального адреса не видно. Иногда, когда используешь нехорошие не прокси. Здесь пишут, естественно, что прокси использован Здесь пишут ваш адрес, который виден через прокси. А вот здесь написан ваш реальный адрес, который никаким образом не поменялся. Какой-то VPN доступ, позволяющий вам быстро и просто менять ваши сетевые адреса, при массовых регистрациях вам использовать придется. Почему я вам рассказал про VPN доступ? Дело в том, что, конечно, может быть регистрация каналов у вас и будет проходить, даже не меняя IP. Потому что мы все-таки с вами много делаем, меняя ID вашего телефона. Регистрацию каналов все-таки, возможно, у вас и будет проходить. Но обратите внимание на следующее. У нас на одном компьютере с вами сейчас установлен и сам эмулятор, через который мы регистрируем каналы и установлена программа рассылщик если вы внимательно смотрели э, первые уроки я говорил что когда вы добавляете новый аккаунт в свой рассылщик это приводит к тому что вы активируете версию вайбера для компьютера который вы тоже установили на свой компьютер то есть, что получается вы с одного IP только что зарегистрировали вайбер на мобильном телефоне да и с этого же самого IP, из этого же самого места вы зарегистрировали, то есть активировали а, Viber для персонального компьютера. Вот это, мягко говоря, плохо. И что у вас произойдет, когда вы будете регистрировать, ну, например, пятый или шестой, или может быть там седьмой. То есть, ну, все зависит от политики Viber на момент, когда вы будете это делать. А произойдет у вас буквально следующее. При добавлении нового канала в рассылщик, вам на ваш виртуальный вайбер придет код. Вы будете вставлять этот код, а вайбер с персонального компьютера будет вам говорить, что код неверен. Вы его будете вводить, а вам будет говорить, код неверен. Вот эта ситуация, с которой вы однозначно столкнетесь, если и программа «Рассылщик», и регистрация вайберов происходит с одного и того же адреса. Вот для того, чтобы это избежать, конечно, можно опять же пользоваться тем же самым VPN доступом. То есть вайберы я регистрирую с одного канала, начинаю вставлять их в рассылщик, отключаю VPN доступ возвращаюсь к своему там, прежнему э, IP, либо выбираю другой IP для, реги... для активации э, вайбера для десктопа. Но это уж ну, чересчур, с моей точки зрения, будет дикий геморрой. Вот эти вот все перещелкивания туда-сюда, это и времени будет отнимать очень много, и будет, конечно, вносить, мягко говоря, путаницу. Поэтому, какой вариант я вам могу предложить? Лучший вариант это использовать какой-то второй компьютер. То есть на одном компьютере вы регистрируете каналы и для частоты еще и меняете с помощью VPN доступа свои адреса. А на втором компьютере у вас установлена программа рассылщик и вы просто добавляете зарегистрированные каналы в эту программу рассылщик, который у вас установлена на другом компьютере, который работает с другого IP-адреса. Вот как это можно реализовать? В принципе, это можно сделать двумя способами. Способ номер один. Если у вас есть два компьютера, физических компьютера, ну вот например у меня сейчас стоят три компьютера и у многих в квартирах стоит больше чем один компьютер но вы должны быть точно уверены что эти компьютеры у вас работают с разных IP адресов то есть если у вас в квартиру заходит один провод и стоит коробочка роутер которая раскидывает интернет на несколько компьютеров в вашей квартире у всех этих компьютеров будет один IP адрес это не вариант вариант это как у меня Ко мне в квартиру заходят три провода. У меня три интернет-провайдера. И каждый компьютер работает со своим интернет-провайдером. Вот это вот тогда реально чистый эксперимент. Вы можете на один компьютер поставить эмуляторы для регистрации каналов, а на второй компьютер поставить версию вайбера для десктопа и э, саму программу Значит, Для того, чтобы вам не приходилось бегать с одного компьютера на другой, вам можно одним компьютером управлять, используя программу TeamViewer. Вот это очень хорошая программа. Я давно этой программой пользуюсь. Для того, чтобы работать с этой программой, вы ее устанавливаете на оба компьютера. На том, которым будете управлять, и на тот, с которого будете управлять. При запуске этой программы она генерит вам ID вашего компьютера, вот эта вот первая строчка, чаще всего он не меняется. Он у вас будет одинаковый при каждом запуске TeamViewer. А вот пароль доступа к этому компьютеру будет меняться. Для того, чтобы управлять каким-то компьютером, вы должны знать его ID и знать пароль к этому компьютеру. И, конечно, этот компьютер должен быть включен, и, конечно, какой-то добрый человек должен на нем запустить TeamViver на этом компьютере. Вот. Если вы знаете и ID, и пароль к этому компьютеру, вбиваем вот в этой стройке в разделе «Управлять компьютером» управляемого компьютера, нажимаем «Подключиться к партнеру», вбиваем пароль, нажимаем «Войти в систему». И вот я сейчас нахожусь уже на другом компьютере, Видите? Здесь у меня сейчас работает скрипт. Ходит он, да. Вот. Здесь у меня запущены мои скайпы. Вот DVD VRN3, DVD VRN. Вот, кстати, кто пишет DVD VRN, народ, вы не обижайтесь, но я физически не сижу за этим компьютером. Он у меня работает на компьютере, который стоит у папы дома, скажем. И теперь вы можете просто-напросто взять, запустить здесь рассылщик. Вот он он рассылщик и начинать с ним работать и передавать этому рассылщику новый зарегистрированный вайбер канал вот это конечно вариант но я считаю что это вариант далеко не лучший ну во первых вам нужно иметь эту программу я конечно вам ее дам но я вам даю не лицензионную версию потому что лицензия стоит больше двадцатки и я вам не даю ломаную версию, потому что их в принципе не существует. Я вам даю такую условно-бесплатную версию, которая в принципе у меня нормально работает. Но чтобы вы без вопросов управляли своим рассылщиком, вы должны свой Teamweaver немножко настроить. То есть отключить буфер обмена, чтобы буфер обмена вашего компьютера не был соединен, синхронизирован с тем компьютером, который вы управляете, иначе рассылщик работать не будет. Делается это в разделе дополнительно в разделе опция дополнительно показать дополнительные настройки опускаемся вниз ниже, ниже и ищем раздел дополнительные настройки для подключения к другим компьютерам. и вот эту галочку, которая по умолчанию включена синхронизировать буфер обмена, вы ее убираете. Нажимаете ОК и подключаетесь к своему компьютеру. Почему я говорю, что все-таки TeamViver это не лучший вариант? Дело в том, что когда вы будете смотреть пятый урок, где я буду рассказывать, как делать рассылку непосредственно с помощью Viber AD, я скажу следующее, что когда запускается рассылщик, ничего на компьютере делать нельзя. То есть, не мышками двигать, не клавиатурами щелкать и так далее. Это просто приведет к тому, что рассылщик приостановит свою работу. То есть, если вы можете вот, пожертвовать компьютером, то тогда да, для вас этот вариант подойдет. Но чаще всего иметь дома компьютер, который работает, включен, да, и не подойти к нему, что-то там не нажать, такую ситуацию я с трудом могу представить. То есть, если вы планируете сделать себе вот такого плана компьютер именно для рассылки, на нем, конечно, не должно быть ни клавиатуры, ни мышки, и лучше там не иметь и монитор. То есть, это такой чистый сервак, одна, один системный блок, который чаще всего и не выключается. Он постоянно там что-то делает, а вы через Teamweaver им управляете. Вот такой вот сервер у меня очень долго работал когда я занимался скачив... массовым скачиванием фильмов сторонтов. Но сейчас это уже давно не актуально. А когда скорость в интернете была очень медленная, то приходилось реально качать суд. Вот. Поэтому я вам предложу более простой вариант. Вариант, конечно, который потребует от вас денег. Это вариант... Э покупки виртуального сервера. То есть, это компьютер, который по производительности, если у вас есть деньги, однозначно не будет уступать вашим реальным компьютерам. Но компьютер, который будет работать не у вас, а у кого-то там на сервере. И все, что вы можете делать, это просто точно так же, как вот я сейчас управлял через TeamViver удаленным компьютером, через доступ к удаленному компьютеру управлять этим виртуальным сервером. Вот с моей точки зрения, это лучший вариант. Купить виртуальный сервер можно в разных местах. Я вам покажу виртуальный сервер сервиса iCloud. Почему именно его? Потому что здесь хорошие цены и берут именно за время, пока вы пользуетесь своим сервером. Значит, как настроить виртуальный сервер, я об этом запишу отдельное видео. И оно тоже будет находиться в этом четвертом уроке по техническим моментам. Итак, друзья, я с вами не прощаюсь. Кто решил настраивать виртуальный сервер для себя, его можно будет использовать не только для того, чтобы делать рассылку для вайбера, а и для других целей. Вообще очень интересная тема, поэтому все-таки всем рекомендую для ознакомления посмотреть, как это все работает. Итак, не прощаюсь, смотрим следующее видео про виртуальный сервер.